Всем привет! Студенческая жизнь пола сюрпризов и открытий, о которых через пару мгновений тебе расскажу я, Петрова Дарья. Целый день команда Универ собирала все самое яркое и интересное специально для тебя. Смотри внимательно, мы начинаем. 2017 год объявлен в Татарстане годом экологии. По этому поводу исследователи КФУ приняли участие в разработке реабилитации водных объектов. Журналистика или скрытый пиар? Об этом студентам Высшей школы журналистики КФУ рассказал Иосиф Делашинский. В КФУ прошла лекция «Тенденции развития глобальной инфраструктуры», которую провела Юлия Зворыкина. Казанский университет славится своим гостеприимством. На этот раз он широко распахнул свои двери для гостей из Республики Алтай. Какова цель этого визита, узнаешь далее.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 Как выглядит город, из которого не хочется переезжать? Что нужно сделать, чтобы жители шли на воскресную прогулку в парк, а не в торговый центр? И можно ли превратить грязную высохшую реку в любимое место для тренировок и долгожданных встреч? На все эти и многие другие вопросы ответит Казанский федеральный университет. 23 ноября в столице Татарстана открылись седьмая выставка и Конгресс Чистая вода Казань. В работе выставки приняли участие 30 российских организаций и компаний. Открыл мероприятие президент Татарстана Рустам Миниханов. В своей приветственной речи глава республики подчеркнул, что Татарстан по количеству водных объектов занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Я уверен, что вот системная работа, которая будет проводиться нами, совместно. с с федеральными нашими коллегами, она, с привлечением общественности, она позволит серьезно изменить ситуацию, которая в нашей республике есть. 2017 год объявлен в Татарстане годом экологии и общественных пространств. Исследователи Казанского федерального активно поддержали данную инициативу, представив на мероприятии новейшую разработку в области экологической реабилитации водных объектов. Среди наших разработок есть экспонат, посвященный технологиям реабилитации водных объектов, трансформированных в результате засыпки при строительстве. Ну, в частности, на примере озера Чешмеле, которое было в 2009 году, а засыпано под строительство АЗС, а потом по настоянию общественности после судебных разбирательств было принято решение о восстановлении. Безусловно, восстановить озеро – дело непростое. Исследователи Казанского университета уже разработали уникальный эскиз для проекта и предложили ряд идей, каким образом может быть восстановлено озеро. Ну, в основе все наши идеи и вот эту технологию мы презентовали на конкурсе «Лучший продукт выставки». И уже знаем, что завтра нас будут награждать за первое место полученное значит, по результатам этого конкурса. То есть для нас это очень важно, это лучший продукт выставки. В рамках выставки и конгресса представители КФУ смогли продемонстрировать имеющийся потенциал. Ведь если действительно все получится, то уже совсем скоро Казанский федеральный подаст отличный пример будущему поколению со всего мира. Аделя Шемилова, Руслан Уразаев, Универньюз. Хорошо, когда можно пообщаться на иностранном языке со студентами зарубежных стран. А еще лучше обсудить актуальные научные вопросы. Так, в Институте международных отношений КФУ прошла конференция с Турецким университетом. Как она проходила, узнаешь в следующем сюжете.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 Всемирная сеть не молчит. Настало время познакомиться с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике веб News. В Казани вслед за часами универсиады и водного чемпионата мира установят стелу чемпионату мира по футболу. Часы будут находиться на Кремлевской набережной. Они начнут отсчитывать время до первого матча с 11 часов 30 минут 26 ноября. Студенты института физики стали стипендиатами Академии наук Республики Татарстан. Среди стипендиатов Академии наук Республики Татарстан две студентки института физики КФУ. Это Леся Амдорозакова и Дарья Шрутакова. Фантастические технологии в КФУ покажут действие. В эту субботу в актовом зале Казанского Приволжского федерального университета пройдет открытое мероприятие «Будущее на пороге». У Казани у новых театральных проектов «Большое будущее» руководитель проекта Яндекс-Афиша Светлана Перловская представила результаты исследования запросов россиян о культурных событиях. Казань находится на третьем месте по популярности театральных запросов. Президент Республики Татарстан обсудил с временной исполняющим обязанности главы Федерального агентства водных ресурсов развития водного хозяйства. Также в ходе встречи Рустам Миниханов и Вадим Никоноров обсудили охрану водных объектов и другие актуальные темы. Сказочный городок на Кремлевской набережной возводит в стиле московского Кремля. Агварс обыграл Сибирь. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу казанцев. В Казани стартует 25-й чемпионат России по хоккею с мячом. Церемония открытия чемпионата России пройдет 25 ноября. В России, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной инфраструктуры. О тенденциях развития глобальной инфраструктуры транспортной системы говорили будущие экономисты Казанского федерального. В России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостатками развитием транспортной системы. Сегодняшние экономические характеристики транспорта не позволяют в полной мере решать задачи растущей экономики. Все это требует от российского транспорта существенной перестройки. Найти решение данной проблемы подали студенты Института экономики и управления финансов КФУ вместе с заместителем председателя Совета по изучению производственных сил при Министерстве экономического развития Российской Федерации Юлия Зварыгиной. А мы с вами наблюдаем отставание экономической теории от развития физики и других естественных наук, которые ранее шли бок о бок и позволяли максимально увеличить эффект от развития базовой науки всех отраслей. Приоритет, на котором необходимо остановиться, считают эксперты, это использование транспорта как инструмента повышения качества жизни населения России. Речь идет прежде всего о повышении доступности транспортных средств. Решение данной задачи возможно на основе внедрения современных перевозочных управленческих и информационных технологий, модернизация парка транспортных средств. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз. 23 ноября в Высшей школе журналистики КФУ прошел мастер-класс Иосифа Делошинского на тему стратегии и мишени массовой коммуникации. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. 23 ноября Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ посетил с мастер-классом профессор факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Иосиф Делошинский, где рассказал о стратегиях и мишенях массовой коммуникации. Пытаясь показать, что и как происходит в медиапространстве с точки зрения влияния журналистики, рекламы и пиара на сознание и поведение людей. То есть, поскольку большинство журналистов не признаются в том, что они влияют, они хотят сделать вид, будто бы они вообще-то ни при чем, то я попробую показать, что любой текст, появляющийся в медиа, в сегменте, в любом в медиапространстве, обязательно кого-то влияет. Мастер-класс был организован для студентов факультета журналистики и старших курсов рекламы и связи с общественностью, так как совместный продукт журналиста и пиарщика может воздействовать на человека любым способом. Иосиф Михайлович также рассказал о том, что на данный момент журналистика умерла, и сейчас она является лишь орудием воздействия в руках государства, бизнеса и общественных организаций, а точнее связью трех этих субъектов. Отсюда и вытекает психология медийного управления людьми. Александр Кобран сказал, первое правило журналистики – не спорить с предрассудками читателя, а опираться на них. Так и есть, ведь журналист делает продукт, который позже и продает сначала СМИ, а затем и читателю. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универ -Ньюз. Вот и все новости на сегодня. Будь в курсе всех новостей студенческой жизни с командой Универ -Ньюз. До встречи!